Клубный дом на Бытхе. Три квартиры. Есть квартира с ремонтом, есть квартира с террасой. Друзья, всем привет, и в сегодняшнем выпуске мой самый любимый дом на бытхе, клубный дом, точнее их два. Так вот, во втором появилось три квартиры на продажу. Одна с полностью доделанным ремонтом, причем с хорошим, с дорогим. Вторая квартира с бонусами, то есть с террасой. Ну и третью покажу, поэтому обязательно посмотрите видео до конца. Вы только посмотрите, какая входная группа. Здесь все Италия. Из России только, пожалуй, бетон и арматура. Входные двери, смотрите, зеркала, люстры, кованые перила. Это все из Италии. Давайте начнем с квартиры, которая... С недоделанным ремонтом. Хотя зачем нам смотреть без ремонта, у нас есть с ремонтом. Итак, 55 метров. С правой стороны просится шкаф. Совмещенный санузел. Ванная, как и многие из вас любят. Не душевая кабина. Обратите внимание на детали. Все сделано очень качественно. Покажем первую спальню. Она, кстати, с небольшим, но видом на море. Хорошие двери, ручки. Ремонт чуть не доделан, но это ерунда. Висит двухконтурный газовый котел, кондиционер. Здесь где-то будет кухонный гарнитур. Окно пока зашторили. Обратите внимание на всю эту красоту. И вторая спальня. Она уже с выходом на балкон. На балкон выйдем с кухни. Висит большой телевизор. Не знаю, мне ремонт очень нравится. Вот эти люстры, подсветочка, двухуровневый потолок. Ну, все как-то гармонично. Итак, выходим на балкон. Кстати, на стройку особое внимание не обращайте, потому что скоро там будет так же красиво. Я имею в виду, будет хорошее соседство. И балкон с ратанговой мебелью, подсветки, очень хорошие стеклопакеты, ну реально мои любимые дома. Но ну, как вам отделка в подъезде? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Смотрите, какие разнижные системы и вид на море. Итак, вы сейчас посмотрели квартиру 55 метров с ремонтом на третьем этаже. Есть такая же без ремонта, но показывать я ее не буду. Смысл ремонт можем сделать под ваш флат. Вот эта планировочка, она даже даже поприкольнее. Площадь чуть поменьше, 48 квадратных метров. Санузел таких же размеров будет вот с этой стороны. С левой стороны спальня. Причем, смотрите, она без соседей. С вполне себе как бы нормальным видом. Дальше еще одна спальня. Она тоже без соседей. Сейчас поймете, к чему я это говорю. А, тоже с окном. И тут просится такая просторная достаточно кухня-гостиная. Смотрите, за стенкой тоже нет соседей. Соседи только наверху. Внизу гараж. Тоже нет соседей. И вот он бонус. Бонус – это терраса. То есть здесь у вас будет терраса. 25 квадратных метров точно так же, вот как в той квартире. Смотрите, какие плюсы. Территория закрытая. На территории всего два дома. Один 12-квартирный, другой 5-квартирный. Кстати, в этом доме всего пять квартир, из них в трех квартирах ремонт уже сделан. То есть, осталось сделать всего в двух. Есть подземная парковка, видеонаблюдение, очень низкие коммунальные платежи. Кстати, центральные коммуникации, двухконтурный газовый котел. Теперь о цене. Та, которая с ремонтом стоит 22 миллиона. Повторюсь, есть такая же без ремонта. Ремонт можем сделать на ваш лад, возможно, получится дешевле. Та квартира, которая с бонусом и с террасой, стоимость 14 миллионов 400 тысяч. Кстати, в соседнем доме продается двухуровневая квартира, 36,6 квадратных метров, она полностью с ремонтом готова к проживанию. Ремонт новый, стоимость 8 миллионов. Ссылка выскочит в правом верхнем углу. На ну, у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волк Стрит. До новых видео. Пока.